Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала, с вами снова я, Серый Кролик. Ну, вот мы приехали с выставки Белагра 2022. Детки уже, смотрю, там купаются полным ходом. Малышку, конечно же, мамка, мамка такая злыдняя не пускает. Ах, ну, она, конечно же, хочет. Детки уже купаются полным ходом жизни радуется, но на улице немножко действительно дискомфортно Поэтому в воде, наверное, самое им оптимальное Ну, коль мы приехали с выставки, мы должны были кое-что сюда привезти Юлька, ну давай посмотрим, что же я привез Привез вот такой, между прочим, лошадский комбикорм При покупке кролика мне его, ну, подогнали Сказали, что для прикорма в обязательном порядке Барабанная дробь, то голову не видно то кроликами видно опа вот такая у нас интересная женская красота появилась это кролик полтавской ну или просто серебро экземпляр у нас девочка два с половиной месяца от рода вес я еще честно не взвешивал к крольчиху данную ну она мне понравилась она провакцинирована с ревакцинацией ушки чистенькие гениталии все там в порядке можно сказать спокойная ну, такая, знаете, очень-очень интересная. У нас все кролики серебро были более светлые, а этот более такой вот темный. Вот тут мамка наблюдает. Но кролик был это не единственное. Честно, очень было приятно находиться на выставке а, именно по кроликам, потому что меня а, даже люди узнали. А, узнали о том, что есть такой канал Серикролик, и мы живем... С кроликами это ну, утрирую, ну как бы более-менее понятно И мои женке, между прочим, подарили маленький сувенирчик Сейчас, друзья, вы его увидите Вот такое интересное изделие это не видно. Вот такой брелочек Семья, которая разводит кроликов, они еще занимаются изготовлением вот различных изделий из меха кролика шапки. Я, честно, это вот сглупил, не снял вам видео, друзья, о том, какие вещи можно делать из меха кролика. Это, к сожалению, моя ошибка, но в жизни, да, <coughs> значит, приятно. так должно быть, чтобы я к ним съездил гости и сделал замечательный видос по производству всяких, всяких интересных изделий из кролика. Та же, друзья, я, честно говорю, я на видео не записывал номер телефона данного продавца, данного экземпляра полтавская серебра, потому что вдруг кто-то захочет Купить такое чудо юда себе Тем более у них не только серебро И другие породы кролика Поэтому я продавцу сказал Чтоб он в обязательном порядке Зашел на видос И в комментарии написал свой телефон А я его выделю чтобы вы, друзья, в любой момент могли Прочитать, записать И если как, что понадобится вам Позвонить Ну что, Юлька, пойдем понесем его в крольчатник В домик Сначала на карантин вот такой. Видно тоже, видите, брелок был тоже из серебра У нас малыш очень-очень любит кроликов Она готова блин, жить с ними, целовать и все-все-все остальное Улька, а что ты вылезла из бассейна? Все уже накопалось? Губки синие, господи Все, пойдемте к рычатнику Так, все, пойдем Ну, идем, идем, идем Заходим. Идем Здесь будет идем. новый домик Сладим пока ее отдельно Аллея Оп так. сейчас сюда зерно с лошадским комбикором, Потому что кормилинный лошадским комбикормом Конечно, дорогое удовольствие Ну, много что делать Брусочка я сюда себе привез вот такие маленькие Поэтому будем делать мы себе Та же вот как у нас Вот эти, друзья, все там, а. В данном помещении, между прочим, не жарко, но, на мое удивление, потому что вот белый пенопласт, он отражает и сильно не накапливает температуру. Поэтому даже с утеплителем в помещении довольно так, ну, знаете, комфортно. Дальше, вот это вот устройство работало всю ночь. Был в поддоне, я, честно, уже выключил, просто, ну, было любопытство, сколько же там было их, мошек и морей. Был полный, полный поддон, друзья комарей полный. полненький, же вытряхнул. То есть эффективность его очень-очень хорошая. И цена, и качество, тем более такой, знаете, ну, такой материал неплохой. Если кто-то на улице их держит, тоже можно таким пользоваться, потому что, как написано, он приманивает. То есть э, подсветку не умеется, и если помещение не, ну или не помещение, на улице нет другого освещения, они в комаре будут сто процентов лететь сюда. А если не будут лететь, будут погибать, потому что Поэтому будем в обязательном порядке еще с моей зарплаты брать два штуки такой. в помещение свинарника и в дом Ну куда-нибудь там По поводу кроликов, кролики живы-здоровы Все балдеют, жизнь радуется Да, все балдеют, все жизни радуются Все на месте Здесь, я еще раз повторяю, здесь прохладненько На удивление это не улица, что там, что там кошмар какой-то вот такие мамаши, мамаши. И когда они уже нарожают корольчат. Потому что самое интересное в это когда у тебя окрол. Вот когда окрол у есть, все очень интересно. Вот такие малыши. Ну, на этом, я думаю, будем с вами прощаться. Серебро у нас появилась, еще одна девочка, это уже третья в хозяйстве. Будем брать еще. Посмотри. Сидит в кормушке, Дурень. Кушает ты вот так кушает, кушает. Удобно. будем брать еще где не знаю когда тоже не знаю друзья потому что это все деньги но серый кролик должен быть настоящим серым кроликом серебро рулит хотя при этом я не утрирую и не уменьшаю а, такую породу как Смотри, мальчики там как породу этот как там что порода белая это Ой, строкач нет не строкач как это есть порода, друзья? Порода это белая. НЗБ это белая? Нет, нет, нет. Не. Не, это киноц вытянутый. Ну, все держат его на место. Панон? О, панон. Панон, серебро одно. Я пока на серебро. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что хорошо. Но пока серебро и лезет все равно туда. Лезет, ну, вот этом туда удобно. Туда. Лезет. Все, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Делайте замечания. Шифер мы купили, утеплитель мы... Грубо говоря, уже практически купили Денежка практически у нас появилась Осталось мне только будет подшить И перекрыть И будет все на что the best the best. Плюс вот эту стену Разбираем и пристраиваем Еще одно помещение Аналогично этому Все, всем пока, друзья